Ключ повернул в двери, мир свой с собой забери. Перешагни за порог, будто бы юный бог. Самому себе кланись до зеркалье, в прихожей зеркал. Приподнимая занавес, идолом делая свой идеал. Расхристанным чертом смеясь, сквозь ерехонность голоса, Даром с другими делясь в собственном логове логоса. Маски сними, обнажись, и людьми для людей, Ты покажи эту жизнь, в слове будь только смелей. Вешай вечер на вешалку, изнанкой рубашки к душе, Ты раздобрей, будь утешенным искусством, Гони за шеей прочие фейк-эрзацы, Сделай свой день абзацем, через порог своих строк, В логос войди, будто Бог. тринь все сороконожье, будь весел, светил и прям, Надежду повесь в прихожей, отдай свою дань стихам. В себя зайди из подъезда, сделай все сущее текстом. И шаги по ступеням легки, будто знаки в конце строки. Реально смешай с вымыслом, за скобки зайди их вынеси. Прозу вдохни как дым, откройся смыслом любым. Сделай рутину песней, вдохни ее и пропой. Выдохни в мир поэзию, стань этой строкой ключ повернув в двери день сотри в порошок юркни в прихожую зверем память повесив шкурой смотри ты уже вошел в эти массивные двери русской литературы